Несколько слов про инвесторский ремонт. Это некий подход, который позволил мне перейти от отсутствия вообще любых инвестиций в сторону того, что у меня появился первый объект. Причем появился именно доходный дом, потом сразу, буквально там за некоторое время появилась доходная квартира. Они появились в Москве, причем я сам в Москве не жил. Очень долго я находился в режиме того, что я просматривал какие-то сводки, на Авито, на Циане, и пытался найти что-то подходящее дистанционно. И в какой-то момент я приходил на встречи, вот территория инвестирования, вот в тот момент у меня идея территории инвестирования появилась как раз от необходимости инвестировать самостоятельно. То есть есть хорошая тема, если ты хочешь получить какой-то результат, найди людей, которые уже его получили, и найди способ у них учиться. Соответственно, территория инвестирования в 2014 году появилась как раз от желания учиться у тех ребят, которые какие-то инвестиционные объекты делают. И сейчас это выросло в сообщество, там больше 100 тысяч инвесторов, которые по всей России и даже во многих странах мира реализуют свои инвестиционные проекты. Суть, суть этого послания в следующем, то, что… Человека, который инвестирует от человека, который ничего не делает, отличает ну, очень небольшой шаг. Потому что в тот момент, пока ты сидишь, ну, рассуждаешь на тему: Ну, вот это не работает, это, скорее всего, тоже. А вот здесь есть вот такие риски. То есть ты не совершил ошибку, ты теоретик. Да? И пока, как, чем дольше ты остаешься теоретиком, тем дольше ты находишься в состоянии комфорта. То, что ну, я же не сделал этой ошибки там еще, и это, постепенно, это постоянно идет откладывание какого-то действия. В какой-то момент произошел какой-то критический перелом, я уже сижу, думаю, ну сколько я буду сидеть еще? Ну надо, уже пора что-то сделать. Соответственно, включился и пошли движения. Там сел в автомобиль, начал ездить, кататься и сформулировал для себя гипотезу, которую хочу с вами поделиться. Значит, суть ее заключается в инвестиционной команде. То есть, когда у меня есть какая-то идея или у вас, кто для себя уже примерно понял, какую стратегию он хочет следующую сделать. То есть, есть понимание, что вот, ну, какая-то стратегия есть в голове, и надо что-то делать. Значит, я понимал, что это будет Москва, а? причем я не в Москве, в Москве не жил уже в тот момент. И мне нужна была команда. Соответственно, первое, что я сделал, это я сформировал, сформировал задачу, а что я хочу получить. То есть, в тот момент я хотел доходный дом, то есть и на первом этапе у меня было просто четкое ТЗ. То, что о, я хочу доходный дом вот с такими-то параметрами. После этого в нашей тусовке у нас был риэлтор, который получил эту задачу. Один риэлтор, потом второй риэлтор. Потому что я когда начал сам эти дома смотреть, ну, мне некомфортно звонить по телефону, например. Мне некомфортно запрашивать все эти планировки. И я поставил задачу, то, что нужно прозвонить объекты, посмотреть, мне начали скидывать эти планировки, я это ТЗ более-менее после того, как я посмотрел лично 30 доходных домов, то есть я садился в машину, и у меня как на работу из Липецка, 500 километров, там, каждую неделю я проезжал там 3-4 дома, ты приезжаешь такой, смотришь, ну вот сейчас будет, приезжаешь, и ты понимаешь, что можно было не ехать, даже не заходя в дом, то есть… Просто потому что там ну, вот что-то такое, что просто вот, абсолютно не подходит. Слишком далеко. Либо там, не знаю, там ну, очень много вещей, которые… А, ипотеки нет, например. Вот приехал из Липецка, там раз, а там этот дом в ипотеку не подходит, потому что там СНТ, например, какой-то, статус земли. И так постепенно вот эти ТЗ сформировалась После этого второй этап, как я себе объяснил. То есть нам нужно было последовательно выполнить шаги. То есть первый шаг – это риэлтор который мне сделает подбор. После этого это брокер. Но сейчас, сейчас бы я начинал вообще с брокера. Ну То есть если тогда еще найдем объект, потом одобрим, то сейчас я бы лучше сначала определил, какая сумма финансирования вам будет доступна. И уже исходя из этой суммы смотрел бы объекты. Потому что смысл смотреть объекты, если у вас…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 Потом на четвертом этапе. То есть в тот момент вот этот человек мне стоил 200 тысяч рублей, вот этот человек там, стоил около 100 тысяч рублей. Потом следующий инвесторский ремонт. Ну там вообще сумма 3 миллиона плюс получилась. Но опять же это из-за ошибок, которые мы допускали на старте. Сейчас мы их не допускаем, но вы видели в предыдущих презентациях то что эти цифры они взяты не с потолка и, по сути я сейчас понимаю то насколько ценно знать с кем ты работаешь и обращаться к тем людям которые могут тебе дать результат то есть риэлтор, брокер сделал одобрение риэлтор подобрал объект потом люди то есть я не задавал вопросов как у меня должен быть ремонт сделан какого цвета там должны быть шторы мне это не очень сильно интересно было то есть мне интересна математика и определенные требования к недвижимости вот здесь. вот. То есть вот здесь я включаюсь, как это, отпускаю в мир намерение, что я хочу, активно начинаю хотеть в эту сторону, и потом вот эта вся цепочка выстраивается. Может быть это какая-то как метафизика, да, или как это называется, эзотерика, да. Но в тот момент, когда ты понимаешь, что я хочу вот это и вот... Там, ты сидишь в Липецке и говоришь, я хочу апартаменты там, в Москве, там, ликвидные, без распила. И они постепенно начинают сращиваться. После этого идет управление. То есть уже есть выбор людей и, соответственно, есть с кем работать. Те люди, с которыми работаю я, они сегодня с вами, перед вами выступали. То есть это та команда, с которой мы сейчас сотрудничаем и эту стратегию реализуем. Самое интересное, вот что Какая мысль в этой всей истории, то, что о, когда я взял и все затраты эти сложил, когда я делал доходный дом, там получилось много денег, ну, примерно я понимаю, что на запуск у меня уйдет там плюс 500 с лишним тысяч рублей, там, ну, 700, хорошо. Там, если я буду это делать все сам, там почувствую вкус борьбы, получу незабываемый опыт, там, ночных поездок в Мегу, то есть там очень много разных историй, может быть, я просто. Ну, я понимаю, что у кого-то просто жизнь это приключение, и для кого-то это норм. Как бы, но я по складу люблю таблички, ноутбук, море. Я море люблю очень. А там вот это, ну, это не. Ну, короче, ладно. Просто я знаю, что сейчас вот человек будет выступать, который прямо дизайн это его, поэтому я вот лучше ему слово дам. То есть, ну... Кайфовать от этого же тоже можно. Суть этого послания в следующем. То есть я когда сложил эту сумму, потом что нужно сделать? Просто разделить ее а, срок ипотеки. Сколько это получится? 15 лет. То есть какая будет у вас переплата по кредиту. В моем случае, да, это получилось там несколько тысяч рублей в месяц. то есть Это даже меньше одной студии в доходном доме. То есть... Я понимаю, я выстраиваю 5 человек, то есть это дорого для меня было тогда. Я понимаю, что это в принципе сумма приличная, я могу за эти деньги-то сам поработать, но выбирая вариант, либо я не запущусь, либо я чуть переплачу, ну там, на одну студию меньше в доходном доме, но получу актив, который мне сделают люди, которые это уже делали. То есть у меня в этот момент провалился шарик, и я начал делать. То есть, и в тот момент подключилось другое сознание, которое говорит, а как я могу сделать еще? И у тебя сразу включается, а как я могу получить еще денег? То есть оказывается, чтобы ну первое, что нужно делать, это просто начать к брокеру хотя бы запросы посылать. То есть ты такой сидишь полгода, сидишь, такой раз, там ничего не делаешь. Потом какой-то сверху приходит какое-то сообщение. там Ты смотришь там интервью свое же там, с Анной Мирошниченко на YouTube, такой смотришь. Думаешь, что-то я давно запросы брокеру не посылал. Такой, посылаешь запрос. Говорит, вот умный человек, что правильно говорит. И, и, все, и начинает все работать. То есть я вам рекомендую просто на самом деле не останавливаться, потому что как бы, нужно быть всегда готовым к сделкам. Чтобы быть готовым к сделкам, нужно две вещи. Вам нужно достаточно финансирования. То есть вы должны готовы быть финансово. И второе, вам нужен входящий поток этих сделок. То есть, либо ты сидишь на деньгах и такой, на это ничего не работает, у меня, ну, как бы, буду искать самую лучшую возможность, либо вторая история, когда у тебя есть одобрение, к тебе приходит объект, и ты просто выбираешь и запускаешься. вот Такой мысль хотел с вами поделиться. Просто кому-то, может быть, поможет перейти от состояния сбора информации в состояние.. Там сделать следующий объект, потому что это касается как и людей, у которых вообще ничего нет. Я вас прекрасно понимаю. Но уже начал забывать, потому что у меня такое состояние очень давно было. Но есть вторая категория людей, у которых много всего и в принципе жизнь удалась, и, и иногда приходится искать причину, а как мне, ну там, зачем мне делать следующий объект и так далее. То есть много людей с одной доходной квартирой или с одним доходным домом ходят и как бы считают себя.